Получается, чуть, может быть, менее симпатично с точки зрения эстетики, но, опять же, если кому-то не нравится, пусть сам перевязывает. Значимость этого мероприятия сложно переоценить. Основная задача э, так, таких тренингов ⁇ это подготовка человека к правильным и последовательным действиям в критической ситуации, включая в себя оказание само и взаимопомощи. Методы остановки кровотечения наружного, методы мобилизации, как зафиксировать конечность для того, чтобы перенести пациента так э из очага, чтобы не навредить ему своими действиями. Я пришла сюда в третий раз. Такая обстановка политическая, что можно ждать военной обстановки. И к этому надо готовиться заранее, я так считаю. Я являюсь мамой троих детей, у меня они мальчики. И у нас все случается, мне нужно знать все. И еще бы очень хотелось добавить, что обязательно бы такие курсы проводили бы в школе. Вот в средней школе, старшей классе. Это нужно обязательно...